Привет, мои дорогие подписчики, сегодня я опять буду играть в Wormix. в одного персонажа, 30 левел так я и не апнул, потому что не заходил в игру довольно давно, у меня нет времени, вот, но я надеюсь сейчас продолжить снимать все-таки, я немножечко ввалился уже в учебу, вот, и, наверное, будут видосики почаще выходить, может быть и нет, ну, в общем, мне нужно выпустить побольше видео. В общем, я хочу обратиться сразу к вам. Те, кто не знает, я пытаюсь сделать свою игру, вот. Но у меня проблема. Я не знаю язык программирования C++, C-Sharp. Я знаю C++, но они разные. И тем более я знаю C++, но достаточно на фиговом уровне. Если кто-то шарит за C-Sharp, напишите мне в ВК. Я оставлю ссылку на профиль в описании, вот, и тогда мы, наверное, сможем посотрудничать, естественно, не бесплатно ваша помощь мне нужна, я могу заплатить за нее без всяких проблем, то есть тех, кто может мне помочь с созданием моей игры, напишите мне в комментариях, но только тех, кто знает c -Sharp. вот, но суть, в общем, видоса такая, сегодня праздник, я всех вас поздравляю с ним, потому что вам не нужно идти на учебу, на работу, там, и куда-то еще. И поэтому я решил записать сегодня видос, получить бонус в Ормиксе, решил зайти вот сегодня, благодаря празднику в эту игру. И сыграю я 3 или 4 боя, короче, неважно, в один персонаж, и все, в принципе, без шапок, без артефактов, без всего, просто вот как вот умею, так и играю. А противники довольно простые попадаются пока здесь, пока 30 уровня нет. Вот, поэтому выигрывать можно без всяких проблем. С моим-то арсеналом тем более. Вот реально сложно комментировать что-то. Поэтому, не знаю, пытаюсь что-то рассказать. Потому что я вот сейчас буду говорить, сейчас он достанет огнемет, например. И пытается меня утопить с помощью него. А барашку кинуть он не может, додуматься. Ну вот это же скучно слушать, да? Давайте я лучше вам расскажу. Кстати, как я не упал. Как я страдаю из-за того, что в школе я не учил математику, я типа думал, я же гуманитарий, у меня так хорошо русский заходит, так история получается прям четко вообще, я знаю русский, казалось бы, отлично, вот, потом в 11 я такой думаю, да сдам-ка я физику с математикой, с профильной, и поступлю куда-нибудь в технический вуз, вот, пришлось учить, я пришел первый раз к репетитору, он говорит, ты выведи мне формулу, я говорю, я не знаю, как это делать, я наугад вывожу, он поржал с меня, и научил, в общем. Короче, гуманитарию очень сложно учиться в нормальном вузе, в техническом, я имею в виду. Где-нибудь где какой-нибудь шараги может быть, и пойдет. Но когда с тебя требуют прям очень жестко, чтобы ты все учил, все знал, это реально сложно. Поэтому времени нет у меня на видосики, на прочее. Я даже забрасываю иногда просто создание своей игры, ну, типа, там, как игра. Она уже готова, в принципе осталось сделать магазин со скинами. Игра по сути для детей. Это что-то бесконечного раннера. Вот. Ну, короче, я оставлю потом, когда сделаю ссылку на нее в Play Market. она будет бесплатной, естественно. Вот, посмотрите, зацените мой первый проект и, наверное, я надеюсь поиграете. Второй противник. казалось ник какой-то знакомый, но нет. Такой ник я не знаю. Ну, тут стандартная позиция, естественно, я вот так сделаю, как крыса. О, мой подписчик. Если ты смотришь, привет тебе. Прикольно. Мы сыграли, конечно, прям. Шикарный бой получился. Наверное, наверное лучший из всех, какие вообще были в этом видосе. Кстати, вот у меня проблема одна есть. Я сейчас говорю... И я пытаюсь сильно не дышать в микрофон. И поэтому мне не хватает кислорода. Короче, такое ощущение, что я бегу. Очень долго бегу. Прям воздуха не хватает. Поэтому голос сдавлен немножко. Но я думаю, это особо не мешает вам. Вы привыкли к моему нудному такому гудению. Тихому. Как будто комп работает. Так, что он сделает? Я бы дал себе... Не, я бы себе не стал давать фугаску Я бы кувалду, наверное, сейчас дал Или паучка Лучше, конечно, кувалду, даже паук может не сесть Так, отлично, он все правильно сделал А теперь я скину его на мины И зажарю барашкой И все В принципе, если нормально скинется он на мины Тогда можно будет убить его за один ход За этот Без проблем Так еще последняя У меня 42 атаки и 8 вроде бы брони Короче, у меня много брони Мало атаки Ну, неплохо, неплохо Балочку сейчас поставить буду успеть, 7 секунд Отлично Так Все, начинаем жарить Вот так вот, 1 хп 1 хп, и я встал неправильно еще Сейчас он меня скинет на мины И зажарить может опять с барашки ну ладно. Будем надеяться, что у него нет барашки. Потому что у него 2000 рейтинга. Уже есть артефакт. И, в общем, я так понимаю, он купил себе что-то, кроме барашки. То есть он не стал собирать барашку за кристаллы, как это сделал я. Поэтому, возможно, у него ее нет. А может быть он просто дает мне шанс выиграть, чтобы получился, типа, хороший бой. Не знаю. Интернет... Это не мой интернет, у меня хороший сейчас интернет подключен. Поэтому да. Так. Ну все, обычная, в принципе, тактика на мины. Так и надо сделать, кстати. Я бы тоже так сделал. Только я бы зажирил с барашки потом. О! Можно, да, кстати, бариками скинуть. Но я не знаю, как он будет делать. Сейчас как меня будет скидывать. Потому что тут нужно спуститься вниз, попасть барьером, подняться вверх. Еще раз барьером попасть. А можно и сверху оставить барьер. Не, так он меня не убьет. Это бесполезно. Брони слишком много. Даже если все они хорошо взорвались, он бы не убил меня. Хотя, не, возможно, бы и убил. У него бронебойка. 25%, вроде бы. Вот чем сейчас попасть? Я думаю, из базуки лучше, потому что там у кота у ворот, скорее всего, сработает, поэтому, наверное, не буду рисковать, так, сработает, не сработал. ну ладно, последний бой на, на сегодня, я не помню, какой он будет, но посмотрим сейчас, опять что-то долго грузится, я извиняюсь за то, что вот это вот я не перематываю все, потому что, ну, я не могу монтировать с этого телефона, и, в общем, приходится без монтажа выкладывать видосы, без нарезки, без всего. Последний бой. Ну, я думаю, это вообще будет просто изи, потому что у меня первый ход, у меня лучший арсенал, у меня больше рейтинга. Как мы знаем, рейтинг это вот прям ключевой фактор для победы. То есть, если у тебя есть 500 рейтинга, у противника каждые 10 секунд снимается по 10 хп. Просто это не показывает игра, но на самом деле так и есть, поверьте мне. А если у твоего противника там 10 тысяч рейтинга, у тебя full арсенал, у него там, не знаю, просто какой-нибудь артефакт есть, то все, считай, что ты уже проиграл, у тебя там один хп изначально, один раз он в тебя попадает, ты проигрываешь. Все, против них даже не играйте, у вас нет шансов. Поэтому мы, мы уже, считай, выиграли, можно даже не смотреть, можно выключать. Всем спасибо за просмотр, тех, кто не будет смотреть дальше, потому что я здесь выиграю точно. Типа рейтинг решает реально. Даже если у меня нет ни одной шапки, если у меня демона, у него код, то рейтинг решает, вот серьезно говорю. Так. Что ты сделаешь? Барашки у него нет, я так понимаю. Это хорошо. Это очень хорошо. А у меня есть. Сейчас его зажали. Он же заюзал уже, да? А, он собрал себе рем. Ну, понимаю. Понимаю, зачем собирать ремингтон, я, конечно, не понимаю. Но то, что он собрал это отлично. Ведь бронера можно только ремингтоном бить. Только ремингтоном. Так, вот давайте делать ставки. Сколько у него останется? Я ставлю на 32, потому что я уже, э, так сказать, сыграл этот бой. Я знаю, сколько у него останется. А вот вы тоже подумайте над этим. Так, опускаем. Все. Вот через сколько он выскочит, интересно, этот баран. А, я не запомнил, кстати, неправильно запомнил. 30 осталось. А от, от барашки 38. Плохая память, в общем. Так, ну что, сдаешься? Скорее всего, он сдается, короче, в общем, мы не будем продолжать, наверное, этот дальше видос. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Всем пока.